Ошибка, почему люди бедные. Ошибка людей в том, что они еще не заработали, знают, куда их тратить. Деньги еще не пришел, они знают, что их делать. Я спрашиваю людей, э, я реально спрашиваю, что вы хотите купить в этом году. Они вот такой список озвучивают. У них даже если не записано, но в голове точно есть. Они говорят, хочу купить в этом году вот это, вот это, вот это, вот это. это они озвучивают то, что в течение 5 лет не могли купить. Все, говорят, были бы деньги, а сделали бы будет, а будет, а будет, а потом я говорю, какой у вас план дохода? Он говорит, ну как, как Аллах даст. Кто понял? У них в голове точно есть план расхода, но никакой план дохода нет. Они не думают, что отдавать миру, они думают, что брат от мира. Доход от чего зависит? Пропорционально, что ты отдаешь. Что ты даешь людям? Что, какое количество ты отдаешь, какую пользу ты принесешь, какую ценность ты принесешь, пропорционально этого ты получаешь доход. Значит, скрет заключается в том, что больше отдавать миру, больше ценности отдавать, больше преподнести в мире. Мы к этому еще возвращаемся, вы мне поймете. Вот это самое главное. А люди питаются больше брат. Они знают, что брат от мира, аж ничего не отдавать. Вот скажите, вы, э, муж, жена и так далее, брат, сестра, э, э, друзья, друзья, если один друг постоянно другому заботится, отдает, отдает, отдает а второй вообще ноль. Дружба остается? Нет. Когда она рушится? Когда нибудь будет все равно рушится. Должно быть обмен где нарушается обмен, справедливость нарушается, все исчезнет. И родственные отношения исчезнут, и дружеские отношения исчезнут, все исчезнет. Значит, вот это симптом, есть тот симптом, который многих ребят банкротит. Еще кое-что хочу вам сказать, дорогие мои. Старайтесь не потерять деньги. Не бойтесь потерять деньги, не бойтесь ошибаться, но старайтесь не делать этого. Потому что каждой потери бросает вас назад на несколько лет. Понимаете, на несколько лет я пять лет долги отдал. Понимаете? Только-только до своего офиса добрался. Вы посвящали мои тренинги. Я в вонючих туалетах сидел работал. Вы понимаете? А почему? Потому что когда работал, когда работал, многие ребята, которые сегодня успешные бизнесмены, они были вон позади меня. А пока я снова из долги вылез, пока я накопил, пока работал, пока систему организовал, они обгоняли меня все далеко. Это правда. Я смотрю сейчас на некоторые ребят, которые у меня, я консультировал их, они начинали. Я консультировал их. Они сейчас миллионы зарабатывают. Это правда. В Казахстане у меня очень много из друзей, учеников, которые я лично сам консультировал, они зарабатывают очень хорошо. Они обгоняли меня, далеко пошли. Потому что мою ошибка мне бросили назад на 5-7 лет. За это 5-7 лет, вы представьте, как столько времени, это прекрасные молодые годы ушли. Пока я это все нормализовал, они далеко ушли. Но я почему это вам скажу? Старайтесь ни одного доллара не потерять. Вы должны это осознавать. Анализируйте, берите урок от каждой ошибки. Ошибаться не бойтесь, но не повторите ошибки. Кто из вас заметит, что вообще-то многие ваши ошибки похожи? Вы замечаете? Многие, а знаете, мои ошибки, какие были, большинство из них, я легкомысленно относился к юридическим бумагам. И, и самое главное, эту ошибку у меня повторили почти на 20 в моей организации.